Сегодня будет небольшое видео по просьбе моих друзей о том, как я проводил модификацию универсального зарядного устройства. Значит, само зарядное устройство, как бы оно никакая не новинка, это уже давно на рынке продается. IMAX B8 Plus называется. Тут вот, много чего заряжать, много чего делать. Сразу хочу сказать, это не профессиональное устройство. У него есть очень много косяков. Много недоработок, но тем не менее по своей ценовой категории На тот момент, когда оно покупалось, оно имеет право на жизнь но Прекрасно выполняет те задачи, то уровни, которые на него возложены Итак, что было сделано? В один прекрасный момент он начал заряжать большое количество аккумуляторов Диагностика была, это тестирование, это попытка восстановления вот, Естественно для этого используется на этом USB-порт Для подключения к компьютеру для запуска программного обеспечения, вот, логирования файлов, последующего анализа, вот, и разбор полетов, Там годен аккумулятор, не годен, состояние состоянии вообще, что с ним делать, где он был и куда ему дальше двигаться. Вот. В один прекрасный момент также стала проблема, что э, нужно было оборудовать аккумуляторную комнату, вот, в установить это устройство. Естественно, стал вопрос протяжки кабеля, USB кабеля. Вот, расстояние, условно, там плюс-минус 10 метров, вот, но стал вопрос, как это сделать. Ответ нашелся быстро. Был установлен в это устройство Bluetooth модуль. Моделька HC05. Вот, выведена антенна. И, кстати, от антенны можно плясать также по расстоянию. Маленькая антенка, небольшое покрытие, побольше антенка, большое покрытие. Выведены два индикатора световых статуса работы устройства. Вот в принципе и все. Все остальное о, собрано в середине. Я сейчас разберу, попытаюсь показать так кратенько, чтобы можно было понять, как эту модификацию повторить. Итак, продолжаем. Разобрал ее корпус. В принципе, он откручивается очень просто. Болты с одной стороны, болты с другой стороны. Итак, открываем. Опа. И смотрим, что здесь за модификации были сделаны. Так, аккуратненько, чтобы ничего не поломать. Так, отсоединяем кабелёчек питания вентилятора. Да, кстати, вентилятор я перевернул на другую сторону. Это улучшило характеристики обдува, уменьшило шум. Вот так он у меня выглядит. Он раньше стоял внутри, сейчас он стоит снаружи с снаружи защитной решеточкой. Также по обдуву, что было сделано. Вот здесь вот, в этом радиаторе были сделаны отверстия. Вот видите, они просвечиваются, там вроде бы видно немножечко. Ряд отверстий, здесь хорошо видно, которые воздух, продувают воздухом и улучшают охлаждение. Вот это вот радиатор или окна охлаждения для продува, я заклеил, они абсолютно не дают никакой полезности, устройство перегревается. Так, дальше. Что было еще сделано? Ну, здесь пыли много. Значит, под транзисторы была поставлена другая изоляционная прокладка более качественная. Все это позволило использовать устройство в постоянном цикле, в постоянном режиме работы. Так, попробуем сейчас увеличить. Позволит не позволит. Вот так вот, да. Сам модуль. Bluetooth модуль HC05. И я спрятал вот такое вот металлическое экранированное устройство и сделал его с а, разъемом. Там для диагностики, для каких-то модификаций последующих. Дальнейшая Штатная антенна э, модуля была отключена и впаян проводочек с разъемом для подключения к внешней антенке. Так, мы сейчас попробуем ракурс поменять. Вот, да, вот Сделан вывод на внешнюю антенну. Сюда можно подключить, я уже говорил, какую-то обычную там, 2 дБ дБ антенку либо там, направленную, там панельную, что-то там для дальних расстояний. Была выведена индикация состояния. То есть ничего абсолютно фантастического. Подпаяны только ограничивающие резисторы. Вот. И... Один, наверное, из важных моментов – это подключение к самой шине данных. Я постараюсь вам показать. Значит, я не помню RXTX, как подключался. Есть маркировка микросхемы. В интернете это можно все посмотреть. Вот. по даташиту определить пины, то есть контакты, какой куда, за что отвечает. Я подключался к буферу. Сейчас мы как-то это уберем. Тут еще есть микросхема буфер. Она рядышком стоит. И вот на ее ножке-то я и подключился. Друзья, я, честно говоря, не делал записи. Я не помню, где RXTX. Но я думаю, при желании, при скачивании даташитов, вы это все быстро найдете. Давайте вот так вот попробую поближе вам показать. Так. Не фокусируется. Сейчас я сделаю фокус по-другому. Так, я изменил режимы фокусировки. Значит, друзья, э, к сожалению, я не записывал, я не делал, я не знал, что это получит такой интерес. Я вам показываю крупным планом, куда я подключался. Один из них RX, другой из них TX. Вот этот диодик, который, видите, подключен красным проводом. Это питание. Питание микросхемы. Потому что питание микросхемы берется при работе от USB-порта. Если USB-порт не подключен, питание микросхемы не осуществляется. Поэтому пришлось взять USB, э, питание микросхемы и э, зашунтировать его диодиком, чтобы не шла обраточка значит питание самого Bluetooth модуля вот стабилизатор используется и я взял питание где-то с одной из вот этих вот ножек видите он уходит куда-то, я не хочу снимать вот где-то одна из этих трех ножек у меня питание я прошу прощения опять же ну давайте я попробую снять, чтобы было видно пол, ага, вот оно видите, ну наверное да, надо, вот так вот сделаем вот откуда я взял питание это питание преобразователя rs 232 в TTL, в USB. Это питание радиомодуля Bluetooth. И это же питание микросхемы буфера. Так, мы сейчас это все назад поставим. Ну вот, сняла, теперь не поставлю. А нет, есть, осталось все на место так что еще мы этого заинтересовать в принципе все просто как никогда еще раз крупным планом покажу к сожалению я не делал зарисовок я не делал никаких чертежей вот сейчас наверное откроем bluetooth модуль посмотрим как сделан он вот я открыл корпус bluetooth модуля Абсолютно ничего сверхъестественного. Вот сам модулечек. Значит, сделаны э, подпайка проводочков к самому модулю. И они же подпаяны к разъемчику. Вот такому. Подпаяна масса вообще для экранировки. Все-таки радиопередающее устройство, решил его экранировать. Вот. Сам модуль. Нежелательно прижимать к металлической поверхности, так как это может создать паразитную емкость и непредсказуемые последствия до сбоя и неработоспособности. Поэтому я его обмотал изолентой, создал такую втулку из изолента, которая якобы вроде бы подвешивает его, не дает полностью прижиматься, прилегать к металлическому корпусу рабочей части. Вот такой вот он у меня получился. Сейчас я размотаю изоленту, я попробую показать место подключения ВЧ-кабеля. Это достаточно очень тонкое место, тонкая пайка. Необходимо его очень качественно и осторожно выполнить, потому что от этого будет зависеть вообще работа радиоканала. Так, размотал я одну часть радиомодуля. Можно видеть, как я делал подключение под пайку к самому радиомодулю. Ну, опять же, никаких фантастических вещей. То есть, упрощено, все было упрощено по минимуму. Так, посмотрим подключение коксиального кабеля. Вот, что здесь? Антенну я отключил. Встроенная антенна нам не нужна. Она малоэффективна. Это как, вообще как самый простой вариант использования его, естественно, я подключил внешнюю, то есть схему я показывал. Что здесь необходимо сделать? резистор, который идет для, для согласования встроенная антенна, которая разведена, вот пружинка, спиралька видна на плате. Его нужно отключить, чтобы эта антенна не работала. Я его не выбрасывал, я вот его оставил с краю, он видите бочком подпаян. Не знаю, покажет, сфокусируется камера, Знаете, вот так, вот, вот он бочком подпаян вот пальчиком здесь вот сам же кабелечек. Ну это очень сложно показать Не знаю. Ну, давайте попробуем я сейчас сфокусирую другой кадр сниму чтобы вы видели как он был подпаян ну, то есть как он запаивался а, стоп ежешь сейчас давайте попробуем я надеюсь вам будет видно как это сделано так. Так, таким вот образом пайку необходимо осуществлять очень осторожно вы вмешиваетесь напрямую в радиотракт микросхемы здесь нет никаких фактических защит ничего такого нету что защитит поэтому Опыт пайки должен быть у вас, вы должны понимать, как работать с вычей частью, паяльник должен быть регулируемым, жало должно быть предназначенным для такой работы, вот, температура должна быть правильно подобрана. Ну, тогда все будет хорошо. Давайте еще такой ракурс попробуем сделать. Угу. Ну, Как-то так. вот такие вот дела Так, значит радиомодуль HC-05 достаточно гибкое устройство позволяет очень гибко себя настроить практически под любые задачи имеет там по моему несколько два уровня программирования ну вот с ним надо будет разбираться кто не, не работал придется потратить время разобраться как это программируется как правильно делаются установки как ставится шифрование если вам такое надо ты как бы, практически под любые задачи вы можете задействовать. А при подключении, когда вы что будете подключать, когда вы будете подключаться к шине данных, не постесняйтесь проверить осциллографом э, уровни сигналов, уровни фронтов. На тот случай, вдруг, если вы где-то что-то коротнете, или сопротивление будет слишком низким и будет делать завалы, либо вообще задавит э, информационный сигнал, то есть данные, которые будут передаваться. Сделать это контроль. вот. С, я не буду, наверное, сейчас рассказывать о настройке радиомодуля. HC-05 достаточно много. Есть свои нюансы. Вот Тот, кто будет заниматься этим, наверное, сам уже будет вникать во все эти подробности, во все нюансы. Но, тем не менее, в любом случае, я скажу, что это все делается. А если вы даже мало с этим знакомы, есть инструкция, есть описание, есть много форумов, где, если не все, то самое необходимое разжевано, сказано уже. Вот. Поэтому... Наверное, на этом и остановимся. Вот, еще раз покажу, как все было сделано, общий вид. Также спасибо всем тем моим друзьям, знакомым, которым это заинтересовало конструкцию, по просьбе которой, кстати, и было снято это видео. Всем всего хороших, удачи и успешных модификаций.